здравствуйте дорогие радиослушатели в эфире программа политинформания ее ведущие геннадий брумер и эдуард брумер и а, дорогие наши радиослушатели наша длинная дорога сегодня завершилась большой удачей а сегодня у нас в эфире советский российский рок-журналист музыкальный критик педагог актер и в последнее время политкомментатор э, а теме троицкий а теме добрый вечер и большое спасибо за то что в такой поздний час согласились с нами побеседовать добрый вечер братья брумеры привет славному городу чикаго поздравляю всех с наступившим новым годом Да, давненько я в чикаго не бывал приезжайте будем очень рады вам приезжайте приезжайте в наш город он очень хороший, хотя и ветра здесь а отель кивыч сразу начну с такого вопроса значит вчера э, лидер нации государь явил себя народу российскому и э, объявил о таких каких-то милостях я бы сказал и все вот очень рады как вы смотрите на то, что вчера произошло, и в контексте того, это революция или эволюционные предложения? Или вообще на это не стоит обращать внимание? Вы знаете, что я смотрю на это абсолютно равнодушно, но по поводу того, что это революция, я бы сказал, что дело обстоит с точностью, да наоборот, Эволюции тут тоже никакой нет, это такая... Постепенная дегенерация, сползание все дальше и дальше к тоталитаризму и совкопщине. Но вместе с тем, в отличие там, от всяких оппозиционных политологов, я как-то на это смотрю очень спокойно. Особых новостей в этом не вижу. Понятное дело, что Путин никуда уходить не собирался, что он будет судорожно держаться за свою власть до последнего. Но, с другой стороны, он, конечно, понимает, что есть в обществе э, запрос на, на перемены, что и ситуация нынешняя в России, да, в общем-то, и он сам, людям уже очень сильно надоели. И он раздражает, и народ устал, и народ недоволен. Ворчит, бурчит, и, в общем-то, ничего хорошего в стране не происходит, абсолютно гордиться нечем. Да и радоваться тоже, поскольку экономическая ситуация фиговая, и в мире Россия страна в значительной степени изолированная и непопулярная, прям скажем. Поэтому захотелось Путину каким-то образом, с одной стороны, вроде бы, продемонстрировать видимость каких-то перемен, с другой стороны, обустроить эти перемены таким образом, чтобы, по сути дела, ничего не менять, вот, а только по возможности укреплять свою личную власть. Вот, собственно, и все. Я смотрю на это абсолютно равнодушно, никаких особых новостей в этом деле не вижу. Мне совершенно все равно, какой-то там совет безопасности, какой-то госсовет там они придумали, какие-то полномочия распределяют. Понятное дело, что все это, на самом деле, не имеет никакого отношения к какому-то реальному развитию страны, к улучшению жизни народа, к демократизации, к каким-то реформам и так далее. Абсолютно нет. Ну, сейчас вот будет, скажем, если э, Путин начнет проталкивать там все эти совбезы, госсоветы и так далее, ну, будет какой-то там очередной ЦК КПСС или политбюро. Ну, в общем-то, у нас уже в совке это все было, и давным-давно это все обанкротилось. К сожалению, снова власти российские наступают на те же самые грабли пусть и на другом витке и страна уже под другим названием артемий кивыч э, ну э, насчет вчерашнего дня все понятно перемены мест слагаемых от того что медведев ушел в отставку а его место занял э, другой человек в принципе не поменяется да у меня вот такой вопрос по поводу именно путина да ведь он э, был назначен э, борисом ельциным да как вы считаете, вот в этой ситуации, да, как к Борису Ельцину вот на протяжении вот этих 20 лет относиться? То есть ваше мнение, потому что, ну, в моем понимании, да, <смех> Ельцин подложил такую, как бы, бомбу, а, ну, не знаю, замедленного действия, замедленного действия. Вот ваше отношение к тому, что Ельцин сделал 20 лет назад? Вот в, этом, в прошлом году было 20 лет, как Путину власти. И вот интересно ваше мнение по поводу того, что сделал Ельцин. Вы знаете, что у меня к Ельцину было отношение очень положительное, не скажу, что восторженное, но во всяком случае абсолютно позитивное. Ну, где-то примерно до 92 -го года. В 92 году, когда я увидел, каким образом осуществляются в стране экономические реформы и увидел последствия вот этой самой шоковой терапии, так называемой Гайдаровской. Я, в общем-то, из поклонников Ельцина перешел в стан, ну, пока что не таких ярых противников, но, во всяком случае, стал относиться к нему значительно более скептически. Совсем скептически я стал к нему относиться в конце 93 -го года, после расстрела из танков парламента, после всего этого кризиса, из которого Ельцин, как мне представляется, вышел, самым таким тупым силовым способом. Вот. Ну а потом еще спустя год началась совершенно омерзительная, кровавая, грязнейшая война в Чечне, и после этого я стал Ельцину в оппозицию. И Я уж, кстати, тогда был политическим колумнистом, писал в главную московскую англоязычную газету «The Moscow Times», была у меня там еженедельная колонка, вот, и надо сказать, что колонка эта моя в отношении Бориса Ельцина и тогдашней власти была крайне и крайне критичной. Надо сказать, что помимо того, что Ельцин, конечно, подложил такую здоровенную свинью России и всему нашему народу, в виде, значит, своего преемничка президента Путина, но э, это далеко не единственный, скажем так, негативный аспект деятельности Ельцина. В принципе, все эти гадости, которые происходят сейчас в России при Путине, они, в общем-то, были... Э, начаты они были скажем застроены первые этажи и фундаменты еще при Ельцине. это касается и коррупции это касается и преступности это касается и агрессивной силовой политики опять же смотри там все эти чеченские войны это касается кстати говоря и фальсификации на выборах то есть первое, выборы в России, которые уже вот были грязными, сфальсифицированными, отличались всевозможными приписками, грязнейшими кампаниями и так далее, это были президентские выборы 1996 года, на которых, как известно, скорее всего, победу одержали коммунисты, то есть Зюганов. Вот. Но, тем не менее, значит, Ельцин по согласованию с тоже трусом и слабаком Зюгановым эту, эту победу так э, приватизировал ну в принципе коммунисты понятное дело тоже не подарок я не могу сказать что сильно скорбел по этому поводу в общем нет я был даже скорее доволен вот выбирая между Ельциным и Зюгановым все-таки Боюсь, что из двух зол я, я выбрал бы меньше, а именно Ельцина. Вот. Тем не менее, то, что э, вот эта вот э, практика э, фальшивых выборов э, осуществилась, это вот, опять же, заслуга Бориса Николаевича Ельцина. Вот. Так что идеализировать Ельцина, опять же, как это некоторые до сих пор, к моему изумлению, Среди либеральной общественности делают, в общем-то, идеализировать, если нет никакого резона. Артем Никимович, такой, такой вот вопрос В прошлом году вышел фильм Лето Кирилла Серебренникова. И вот в связи с этим такой, такой вопрос: как вы считаете? Ну, вообще актерская тусовка сегодня неоднозначно относится к власти вот как вы поиграем в конспирологию как вы думаете были бы живы сегодня цой майк науменко башвачев и даже высоцкий как бы они относились а, к современной власти вот на ваш взгляд вы их хорошо знали не знаю насчет высоцкого но вот Цой, башвачев науменко вы наверное с ними были близки поэтому можете об этом судить ну, э, вы знаете что, тут у меня особых сомнений нет, хотя, честно говоря, вопросы такого рода я не очень люблю, поскольку, ну, в общем-то, э, если относиться я на эти вопросы, то э, обязательно и э, неодолимо все-таки приходится ударяться в, в какие-то спекуляции, да, и в, в какие-то такие достаточно э, сомнительное рассуждение. Дело в том, что, в общем-то, я, я знаю довольно неплохо, поскольку часто бываю в России, общаюсь с этой публикой, довольно неплохо знаю настроение среди российских музыкантов и вообще в артистической богемной среде. Ну, я бы сказал, что э, вся, вся вот эта наша культур тусовка она делится на три неравные части. Значит, имеются два полюса. Это, с одной стороны, э, те э, артисты, которые э, смело и бескомпромиссно выступают на стороне оппозиции. Э, противоположный полюс – это те артисты, которые активно во весь голос поддерживают Путина и власть, и надо знать, что и те и другие в меньшинстве, то есть, скажем, там 10 процентов оппозиционеров и 10 процентов путинистов, а между ними имеется огромное большинство, то есть, сколько там 80 процентов, то артисты, которые молчат, которые, в общем-то, предпочитают на политические темы никак не высказываться, то есть, моя хата с краю. При этом, ну, вот я знаю очень многих из этих самых ребят-молчунов, надо сказать, что все или почти все они относятся к нынешней власти очень-очень критически. Они понимают, что страна движется в какое-то болото, точнее, уже в этом болоте по уши сидит, и увязает в этом болоте все глубже и глубже, что ничего хорошего в этом нет. Почти все они имеют какие-то запасные аэродромы за границей. То есть, если я вам сейчас начну перечислять э, российских поп, рок, рэп-музыкантов, у которых на самом деле, скажем, в вашей же Америке имеются и грин-карты, и виды на жительство, в крайнем случае, просто недвижимость, то этот список, надо сказать, очень длинный, и перечисление этих ребят займет много времени. И вы будете сильно удивлены, узнав, сколько, сколько российских, так сказать, звезд культуры на самом деле проводят в Америке, или там в Италии, или в Испании в других странах, в Британии, в Германии значительную часть своей жизни и имеют там, так сказать, свои базы. Вот. Но они предпочитают на эту тему, как я уже сказал, не высказываться по той простой причине, что еще с советских времен наша культурная жизнь российская устроена таким образом, что артисты очень сильно зависят от государства. То есть, если в Советском Союзе были всякие творческие союзы, союз писателей, союз композиторов и так далее, которые раздавали всякие блага и привилегии, сейчас этих творческих союзов нет, но, тем не менее, имеются всевозможные способы у государства для того, чтобы артистов прикармливать и каким-то образом покупать или их лояльность, вот, или, по крайней мере, хотя бы их молчание. То есть, это, естественно, это телевизионные эфиры, это всевозможные корпоративы, это государственные заказы, это финансирование кинофильмов, театров, музеев и так далее. И, в общем-то, естественно, я даже не могу их за это как-то осуждать. Эти, эти артисты, они, в общем, ну, они должны выступать, они хотят, чтобы у них была публика, они хотят, чтобы их фильмы снимались, а спектакли ставились. И поэтому они, в общем-то, естественно, они идут на поводу у государства и отплачивают ему за это благодарным молчанием, но ну, а какие-то там особо ретивые, там какой-нибудь там Игорь Бутман, или там Машков, или Пореченков и так далее, они становятся даже какими-то доверенными лицами Путина, депутатами Госдумы и так далее. Артисты, спортсмены, и так далее. Так это тоже есть, но их, в общем-то, немного равно как, к сожалению, немного и тех, кто выступает на противоположной стороне, а именно тех, кто смело высказывает о всех тех печальных процессах, которые сейчас в России производ... происходят. В общем, эти артисты тоже всем хорошо и известны. Это есть и некоторые артисты старшего поколения, скажем, «Мои ровесники», там Андрей Макаревич, Юр Шевчук, Борис Гребенщиков, Василий Шумов, Михаил Барзыкин и так далее. Это я рокеров перечисляю. Вот. Естественно, их очень много и среди артистов нового поколения, рэперов, там Нойз МС, Фейс, Вася Обломов и так далее. В общем, довольно много у нас таких ярких оппозиционных артистов, но, повторяю, они все-таки... с составляют явное меньшинство по сравнению вот с этой самой общей молчащей массой. Ну а если говорить, если говорить, скажем, и отвечать прямо на поставленный вами вопрос по поводу Цоя, по поводу Башлачева, по поводу Высоцкого, Майка и так далее... Я думаю, я думаю, что они все, конечно, ну, поскольку люди, с одной стороны, умные и талантливые, а с другой стороны, не все люди совестливые. Ну, смотрите, какие песни о Советском Союзе писали Башлачев и Высоцкий, да, или Галич. То есть, это были очень горькие сатирические песни, э -э, вот об этой власти, которая топчет народ, э -э, обо всей вот этой вот... Э -э бесконечная русской трагедии. Я думаю, что сейчас их песни были бы, в общем-то, очень созвучны тем, что они писали когда-то давно, в 60 особенно в 70-е, в начале 80-х годов. Артем Микирович, такой вот вопрос. Мы часто в наших передачах говорим про российских пропагандистов. Я имею в виду Соловьева, Скобееву, Шенина там, ну, вот эти вот веселые ребята, да. Но у меня вопрос не касающийся их, а у меня вопрос, касающийся эхо Москвы, где вы довольно частый гость а в популярной программе а, Гена мне напомнит. Мнение, особое, особое, особое мнение. Извините. Спасибо большое. Да. Вот по поводу Эхо Москвы. Я сразу скажу, что мне передача очень нравится и я ее всегда э, слушаю. Вот это свой среди чужих или чужой среди своих? Сразу хочу сказать, никакого подвоха в моем вопросе нету. Вот Эхо Москвы ну, это как бы оппозиционная я... или все-таки она лавирует эта радиостанция? Я бы сказал так. Я бы сказал, что Эхо Москвы ⁇ это вообще говоря явление для современных российских медиа в достаточной степени уникальное. То есть, если вы посмотрите, то у нас в России имеется как бы по одному, по одному такому относительно свободному и независимому медиаресурсу. То есть есть одна радиостанция Эхо Москвы, есть один телеканал, это э, телеканал Дождь. Есть одна газета, это новая газета. Ну и, собственно говоря, вот э, за пределами этого э, триумвирата славного, в общем-то, ничего и нет. Почему эти средства массовой информации выживают и, более того, сохраняют, скажем так, свое э, критическое и неисприятное отношение к властям? Ну, я думаю, что, э, во-первых, во-первых, э, все это до поры до времени. То есть, скажу честно, что если, скажем, завтра придет сообщение, что сняли главного редактора «Эхо Москвы» Бенедиктова, скажем, на каком-то собрании «Газпрома», ведь «Эхо Москвы» финансируется во многом «Газпромом», или что сняли... Дмитрия Муратова, главного редактора «Новой газеты», или что закрыли окончательно «ТВ-дождь», в общем-то, э, никакой сенсации в этом не будет. Все скажут, ну все, доигрались, допрыгались, этого можно было ждать. Почему это до сих пор не произошло? Это не произошло, в общем-то, э, по той причине, что люди — это все известное, авторитетное, тоже с хорошими знакомствами и с хорошими связями. И, в общем-то, в каком-то смысле, естественно, путинский режим использует все эти э, свободные, скажем так, и, и, и критически выступающие медиа ну, в качестве отчасти такой витрины того, что вот у нас в России на самом деле свобода слова «есть». Вот. Хотя понятно, что, в общем свободы слова в России нет, но вот есть вот отдельные такие вот щелочки, да, куда эта свобода проникает. Ну и, в общем-то, я считаю, что хотя положение это, скажем так, довольно двусмысленное, и, конечно же, все эти медиа, в том числе Эхо Москвы с Венедиктовым, они все, конечно сидят между двух или нескольких стульев и при этом сильно ерзают. Вот. Но, тем не менее, <coughs> они есть и работают там прекрасные журналисты. И, в общем-то, я считаю, что они, что они делают очень полезное дело. И я с ними сотрудничаю, и я, в общем-то, горжусь тем, что и с «Дождем», и с «Эхо Москвы», и с «Новой газеты я постоянно работаю. Когда бываю в России, то обязательно к ним прихожу или посылаю им свои статьи, участвую в их эфирах. Я считаю, что, в общем, что надо поддерживать. Надо поддерживать эти маленькие-маленькие островки свободы в общем, -то, в общем и целом крайне... Несвободных и порабощенных российских масс-медиа Дорогие радиослушатели, мы сейчас уходим на рекламную паузу, паузу Так как мы ответственны перед нашими рекламодателями У нас интереснейшая беседа с Артемием Три, э, Троицким а Кто он такой, не буду называть, потому что само, само, имя. само, да, само имя говорит за себя а Те, кто не знает, мне их жалко И мы вернемся через пару минут Артемий Кивович, не уходите Дорогие радиослушатели, мы возвращаемся в программу Политинформания. Ее ведущие Геннадий Брумер. И Эдуард Брумер. И у нас а, в радиоэфире известный рок-журналист, актер, писатель и политкомментатор Артемий Кирович Троицкий. Артемий Кирович, еще раз добрый вечер. А, да, привет. Но ну, по поводу актера и писателя это вы слегка загнули, хотя, ну, в общем, да, я снялся да. в нескольких фильмах. Ну, вот я лично вас видел в нескольких фильмах, э, и это, кстати, как раз было очень, очень неплохо. А вопрос такой в связи, мы уже стали говорить о кино а, полгода назад в интервью а, Юрию Дудю известный актер Алексей а Серебряков на вопрос что такое русская национальная идея ответил абсолютно прямо это сила наглость и хамство естественно в него тут же полетели значит патриотичный навоз а вот как вы смотрите на его ответ что вы думаете по этому поводу насчет русской национальной идеи и то что сказал актер серебряков ну, я бы сказал, что <связь> сила наглости хамства – это характерно не для всех русских. Вот, то есть, если говорить о, э, об идее и о замашках современного российского государства, то это, я бы сказал, ну, во-первых, это алчность, во-вторых, это лживость, и в-третьих, да, это агрессивность. Но я никогда не идентифицировал страну и государство. То есть страну Россию я всегда любил, да и сейчас люблю. Что касается до российского государства, то вот с, этим, с этой надстроечкой нашей прекрасной стране, к сожалению, никогда не везло. Вот. И при коммунистов государство было отвратительное. Вот. И сейчас при Путине оно ничуть не лучше, а в каких-то отношениях даже, может быть, и хуже. Вот. Так что, если говорить о российской национальной идее или о русской национальной идее, то я бы сказал, что имеется, имеется определенный определенный гэп, да, определенный разрыв между тем, куда клонит российская власть, как правило, и тем, как живут и что думают нормальные, тем более интеллигентные российские люди. Артем Якилович, вот противостояние Запада и России всегда существовало, существует. И будет существовать никуда от этого э, не деться это понятно а недавно в передаче 60 минут и э, обсуждался вопрос почему же нас вот америка так не любит что мы им такого сделали да демонизирует при этом, да, демонизируют. При этом э, значит путинский пресс-секретарь песков э, сказал что тоже россию на западе демонизирует то есть мы-то в принципе как бы белые и пушистые но вот из нас строят вот таких вот демонов на ваш взгляд, если вот это вот действительно демонизация России на Западе, вот из того, что вы можете прочитать, может быть, из э, западных газет, э, СМИ. СМИ, или услышать что-то из западных, будем так говорить, ну, в большей степени, может быть, американских, и, и вообще передач. справедливо ли это? Вы знаете, вот это слово «демонизировать», оно предполагает то, что, в общем-то, это какое-то преувеличение, что это какая-то ложь, что на самом деле вот они такие милые, хорошие и так далее, а их мажут черной краской и изображают какими-то монстрами. Я бы сказал, что никакой, ни малейшей демонизации при этом нет. То есть э, реакция Запада на... Э, Внешнюю, да и внутреннюю тоже политику России, политику Путина, на мой взгляд, она наоборот, она слишком мягкая, то есть Запад еще старается каким-то образом э, с российскими этими политиками э, и властями договориться, еще попытается находить общий язык, какие-то компромиссы, встречается с ними, проводит какие-то конференции, Пытается, значит, как-то этих российских уродов урезонить. Так что я бы сказал наоборот. Я бы сказал, что реакция Запада на Россию, она, в общем-то, как бы более мягкая и миролюбивая, чем, чем могла бы быть. В каких-то случаях она была просто позорной, скажем, в 2008 году когда Россия э, спровоцировала Грузию и напала на нее и оттяпала большой кусок грузинской территории. Сами помните, что Буш-младший, Николя Саркози и все прочие западные страны отреагировали на это, ну, на мой взгляд, абсолютно неадекватно, типа «ну ладно, там чего уж тут поделаешь». Вот. В результате, еще спустя 6 лет, они отоварились э, Крымом и Украиной. Но на Крым и Украину, слава богу, реакция была более адекватной. Нет, я считаю, что никакой демонизации тут нет. Э, и э, напротив, напротив, в общем-то, э, российская политика должна была бы... Э, на Западе вызывает реакцию более смелую и более принципиальную. К сожалению, ситуация сейчас в мире, особенно в Европе, такова, что нет сильных лидеров. То есть, куда ни посмотри, какие-то какие слабаки, какие в общем, ну, какие-то мало впечатляющие люди, неспособные на какие-то жесткие, сильные принципиальные поступки. То есть очень жаль, что нет сейчас на Западе таких мощных политиков, как генерал Де Голли, или Уинстон Черчилль, или Рональд Рейган, или Мэгги Тэтчер, или Джон Кеннеди и так далее. А все какая-то тоже какая-то такая серая масса, довольно невнятная. И... Путин этим пользуется и, и в общем-то, ведет себя на, на международной арене, на самом деле, самым наглым и агрессивным образом. А, Артем Микелович, такой вопрос. В 2015 году вы уехали из России, 14 да. в 2014 да? спасибо. Да. А в четырнадцатом году уехали в Эстонию. И мотивировали это тем что вы хотели бы чтобы ваши дети росли в более доброжелательной обстановке в более свободном обществе а как вы вообще довольны тем что вот ваши дети растут э -э -э в европе и что вот вы сделали такой шаг и вообще отличается ли эстонская молодежь и прибалтийская, как прибалтийская давайте скажем прибалтийская от российской как вы это видите вы знаете что, мы с женой ни секунды не пожалели о том, что в 2014 году мы уехали. То есть я не считаю, что мы эмигрировали, поскольку я сохранил российское гражданство, у моих детей тоже имеется российское гражданство. Я считаю себя не столько эмигрантом, сколько экспатом. То есть я живу и работаю в Европе в Евросоюзе, при этом регулярно наношу визиты на родину в Россию, и эта ситуация, в общем-то, меня вполне устраивает. Детям в Европе тоже нравится, нравится настолько, что, в общем-то, в Россию их, в отличие от меня, совершенно не тянет. То есть, я бы сказал, что из всей нашей семьи, состоящей из четырех человек, то есть мы с женой и двое детей. В общем-то, единственный, кто как бы с охотой продолжает ездить в Россию, это я. Жена тоже, в общем-то, ничего против этого не имеет, но ездит значительно реже. Вот. Что касается до детей, то это уже совершенно европейские дети и мы были с ними в России как раз прошлым летом, провели там довольно много времени, где-то месяц с лишним, и надо сказать, что, в общем-то, им там не понравилось, чувствовали они там себя некомфортно и очень хотели домой. И, в общем-то, это, это легко объяснить, потому что Россия, конечно, страна, ну, у нее есть масса всяких интересных качеств и, и может быть, даже достоинств. Но, но страна это крайне неуютная, некомфортная, довольно опасная, довольно грязная в экологическом смысле и так далее. В общем, комфорта в России, конечно, значительно меньше, чем в Европе или в Северной Америке. И в этом смысле я очень рад, что наши дети живут и учатся в нормальной э, европейской обстановке. Следующий вопрос такой. Мы знаем, что главным оппозиционером на сегодняшний день в России является Алексей Навальный. Судьба у него непростая. Его постоянно при выходе из дома арестовывают. Есть какая-то часть оппозиции его приветствует. Какая-то часть оппозиции его считает как бы выскочкой. На ваш взгляд, кто такой Алексей Навальный сегодня? Я... Уважаю Алексея Навального. Кстати говоря, я его и лично знаю как человек, он мне тоже нравится, у меня к нему нет никаких претензий. Что касается до, скажем так, его неоднозначной репутации, то, во-первых, надо иметь в виду, что кремлевская пропаганда она делает все возможное для того, чтобы каким-то образом... Навального очернить. Причем работает на разных уровнях. То есть, если простым российским людям, доверчивым телезрителям, скажем так, Навальный преподносится как американский шпион, агент Запада, какая-то, значит, продажная такая вот американская сволочь, вот, то интеллигенции и Либералам, опять же, внушаются иные мысли по поводу Навального. То есть, э, э, с одной стороны, имеется такая версия, что он националист, хотя он отнюдь не националист и... Никогда не выступал в качестве какого-то там, значит, русского шовиниста, ура-патриота и так далее. Этого никогда не было, он нормальный в этом смысле цивилизованный человек. С другой стороны, значит, имеется еще одна популярная версия, что он, вот как бы вы выразились, выскочка, что он вождист. Сравнивали его, там, скажем, с Ельциным, там и так далее. Вот такой же, значит, э, э, парнишка, который делает карьеру, идет по трупам, подставляет там, всех кругом всякую молодежь, а сам, значит, на этом набирает себе политические очки и так далее. Ну, или, скажем, еще одна популярная версия то, что Навальный популист. Ну, надо сказать, что по поводу популиста я даже отчасти согласен, но дело в том, что сейчас в политике вообще невозможно ничего добиться, если ты до какой-то степени не популист. Возьмите любого современного успешного мирового политика, будь то Трамп, будь то Борис Джонсон, будь то Макрон, будь то кто угодно – они все, они все или в большой степени, как Трамп или Джонсон, или в несколько меньшей, более цивилизованной степени, но они все до какой-то степени популисты. Естественно, что Леш Навальный тоже до какой-то степени популисты, иначе просто его слушать не будут. Я прекрасно отношусь к Навальному, я его поддерживаю, и он, несомненно, самый эффективный из когда-либо бывших российских оппозиционных политиков последних 20 лет. То есть ему дались некоторые вещи, которые до него не удавались никому. То есть, во-первых, во он разбудил молодежь, своими вот этими знаменитыми фильмами, расследованиями фонда борьбы с коррупцией, он вам не Димон и так далее, он заставил, ну, не заставил, а убедил, скажем так, молодежь выйти на улицы, и точно так же он расшевелил, раскочегарил российскую провинцию. То есть, если раньше... 90% всех выступлений происходило в Москве, чуть-чуть в Петербурге, а, а больше вообще нигде ничего не было, то Навальный, создав свои штабы в 80 с лишним городах России, в общем-то он каким-то образом провинциальную Россию тоже поставил на политическую карту страны. Так что заслуги Навального, они на самом деле очень велики, и я, в общем-то, призвал, призвал бы всех, в том числе и чикагских радиослушателей, относиться к Леше Навальному с доверием и уважением. Артем киевич мы начинали передачу с того что вот вчера сменилось правительство в россии будет формироваться новое. как вы считаете вот мы часто с братом спорим хотели бы путинские а, значит бояре соскочить с этого корабля вот они ждут момента чтобы их отправили в отставку и уехать на запад именно на запад вот у них есть такое желание как бы от этой власти отделаться и жить спокойно, естественно, денег у них много, и, и жить на Западе. Как вы считаете? Ну, я думаю, что этот процесс, он сейчас э, ускорится. Я имею в виду процесс бегства российской элиты за границу. Потому что одним из нововведений, которые предложил Путин, стало то, что теперь, значит, какие-то госслужащие высших эшелонов, имеется в виду, скажем, депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации, какие-то высокопоставленные судьи, члены правительства, министры и так далее, что они не имеют права иметь двойное гражданство или даже вид на жительство на западе и так далее при том что очень многие из них на самом деле это двойное гражданство имеют имеют ну практически все имеют за границей какие-то виллы какие-то яхты какой-то крупный или мелкий бизнес и так далее и я думаю что Конечно же среди вот этих членов элиты у них очень популярные вот такие центростремительное или центробежное настроения и, как правило, их дети все учатся за границей, их жены-любовницы опять же живут на Западе и так далее. Но как бы люди понимают, где жить лучше. Вот. Понятно, понятно, что не в России. Но, с другой стороны, естественно, деньги они все зарабатывают в России. Поэтому имеется у них вот такое шизофреническое раздвоение как личности, так и образа жизни. Вот. Каждый это решает по-своему. Но я думаю, что после вот этого новейшего путинского нововведения довольно много... И довольно многие из числа чиновников, они решат, ну его к черту, эту российскую карьеру, денег мы награбили достаточно, вот на пару поколений вполне хватит, и потихонечку они, значит, за границу свалят. Вот, а, а хотели бы это, я думаю, ну, если не все, то, то во всяком случае э, огромное большинство. Вот, но боятся, с одной стороны боятся, с другой стороны э, боятся потерять, э, значит, источники сверхдоходов. Ну, а некоторые, скажем, какие-то силовики и так далее, опасаются, что с ними поступят, как там со, со Скрипалем или Литвиненко или кем-нибудь там еще. Вот. Так что, да, не завидую я этим ребятам. Жизнь у них, конечно, абсолютно шизофренически параноидальная. А у нас остается всего три минуты и в этом свете последний вопрос. У, по-моему, у Вознесенского, я могу ошибаться, есть э, такое выражение э, стихотворное: "Ностальгия а не по прошлому, ностальгия, ностальгия по настоящему". Вот просто. Такой последний вопрос. Ностальгируете вы по прошлому, я имею в виду 70-е, 80-е годы? 90-е я сомневаюсь, но я думаю, что вот, наверное, 70-е, 80-е. Есть у вас ностальгия или вы живете а, настоящим и будущим? Ну, знаете что, я, в общем, очень лояльно отношусь э -э ко всем периодам своей жизни. Вот, естественно, естественно... Э -э Какая-то ностальгия абсолютно неизбежна, просто потому, что в 70-е, 80-е годы были живы некоторые мои ближайшие друзья, скажем, это и Саша Башлачев, и Майк Науменко, и Виктор Цой и, и другие люди, которых сейчас, к сожалению, э, в моей жизни нет. В этом смысле, да, да, есть, конечно, воспоминания, есть Какая-то ностальгия. По Советскому Союзу, как по государству, я абсолютно не ностальгирую. Я считаю, что слава богу, что он развалился. Потому что это, это действительно это была совершенно такая э, э, убогая, фальшивая империя и при том, что, ну, естественно, все познается в сравнении, да, по сравнению с путинской Россией, я считаю, у Советского Союза были определенные достоинства, вот, но, но в общем и в целом нет, вот эта ностальгия по Совку мне, мне абсолютно не свойственна, ну, а грусть по ушедшим людям да это, это конечно есть от этого никуда не денешься Артемий троицкий сегодня в нашей передаче мы вынуждены уже как бы заканчивать артемий Килович, огромное вам спасибо за участие за это в этот поздний час вы сделали большой подарок и нам и нашим радиослушателям. мы надеемся очень на еще пару встреч если у вас будет получаться, мы будем очень рады. Ну а нашим радиослушателям я желаю всего самого лучшего. И еще раз спасибо Артемию Кивачу Троицкому. Спасибо большое. Спасибо, Артемия. Да, и, и, и вам тоже счастливо и всего наилучшего. Чикаго, привет. Спасибо. Приезжайте в город Ветров. Приезжайте.